И по иронии судьбы, американец Карлос Баканегра как раз вот выступает за красных звезд. Кто бы мог подумать. Дан стартовый свисток. Разыграли мастера. Мяч в центре поля. И давайте наблюдать за этим матчем. Еще раз скажу, что поскольку он носит такой выставочный, развлекательный характер, это э, наверняка в большей степени будет шоу, продолжают атаковать мастера. Выход один на один. Но здесь уже поднят флажок арбитра. Э, хоть матч и носит характер шоу, но пешочком продвигаются вперед звезды. Передача в линию атаки и удар поворотом. Рядом со штангой мяч проходит. Пинта, конечно, все контролировал. Еще раз можно посмотреть. Это Кл... Кларенс Зедорф сделал великолепную передачу на Суареса. И Уругвайц Пробил следний штрафной. Пробил не сильно, но довольно прицельно. И лишь чуть-чуть. Да месси. Голясо. Голесо! Де Nada lo detiene Messi. Y un gol espectacular para el 1 a 0 en 10 minutos. Drogoa, los pases laterales por supuesto. Allí va el equipo rojo por el empate. El envío largo, el toque y el gol. Gol de Luis Suárez. El uruguayo anota el empate помог своей команде набрать очки, но в целом Ливерпуль в сезоне выступил неудачно, а давайте еще досмотрим эту атаку, Драгба с мячом и падает, не сумев этот мяч обработать, и в портере борьба, такая шутливая борьба между Канаваро и Драгба. Так вот сам Суарес еще и дисквалифицирован был по ходу сезона, причем очень неприятная мотивировка. Российские высказывания. Вот, получил, слопотал довольно длительную дисквалификацию. Хотя, конечно, какой-то компактный, плотный, жесткий игры здесь ни та, ни другая команда показывать не собирается. Еще раз скажу, главная задача — получить удовольствие и поделиться этим удовольствием со зрителями. Во втором эшелоне атаки играет атакующего Хавбека, тогда как мы его привыкли видеть центр-форвардом в Наполе и флангун-форвардом в составе сборной Уругвая. Удар по воротам, строго под перекладину, все было рассчитано до миллиметра, но Пинто продемонстрировал свою реакцию и мяч отразил. Пинто играл, в, в дождь продолжает хлистать, очень частый такой, Косы струи, навес и удар по воротам. Еще один такой полумомент у ворот мастеров. Радамель Фалькао Гарсия пробил, настоящий снайпер, который... В центре поля мяч, атака черных. Месси, Месси, Месси ложный замах, бить уже неудобно и практически невозможно. И он делает передачу направо. Драгба передача в центр удар по один. Но дальше уже после свистка изи лавесси наносил повторный удар и сам смеется, не попал в створ. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь офсайда не было, а вот здесь уже был. И все равно отметим действие ОЧО мексиканский Нене. Я сделал пас, стабилитадо, э, вапорил гол, энганча, Лекеда а Кавани гол, Фалькао гол. de Red Stars el Samario Radamel, Falcao García anota el segundo dos a uno el partido parecía que se le iba complicando le ganó la espalda al lateral fue para adentro se le encimaron dos jugadores pero nadie la pudo despejar aquí el freno la definición exigida el cierre El último cierra aquí de Nesta y la pelota le queda allí a disposición a Falcao que continúa con su costumbre. La pierde el zurdo antes de Michelis. Materazzi antes que Messi. Messi no la deja salir. encara a Messi, espera Hamsik. Allí va Messi. Diego Milito muy libre. Allí va Milito, Kevin la engancha. Milito a colocar. ¡Gol! ¡Lazo! De Diego Milito para empatar el partido. Dos a dos. Gran gol. Aceleró Messi en diagonal. Pero después Canavaro no se va a entregar. Cuando aquí, aquí va Messi. Y pase uno contra uno. Canavaro. Parecía que le iba a pegar, el arco. ahí se le queda. ¿eh? Se le queda. Y es una genialidad por entre las piernas de El mismo Canavaro. Que se la había plantado adelante. Le deja un huequito y tac. Сейчас его команда идет в атаку. Штрафной до штрафной. У нас идет футбол. Нене по спяткой. И дальний удар. Мяч в перекладину попадает. И вот перекладина покидает пределы поля. Вот такой вот мощнейший выстрел с дальней дистанции нанес Кларенс Зедорф. Его абсолютно никто не накрывал. Там пешочком прогуливались трое соперников в центральном круге. И Зедорф. Vistrilló. Muy mochito. Levantan y Messi. Solo para el gol lo tiene Messi. Gol. gol. De Messi. Feliz. Toque por debajo de Ochoa. Y el partido está a favor de su equipo. Mire cómo le marca el pase. Cómo empieza a correr ya antes de la, de la ejecución de... De su amigo Lavesi. Y qué control. control? De строй, построения каких-то тактических нюансов. Драгба на ударной позиции. Удар поворотом рядом со штангой. Мяч проходит. Почти попал. Что называется, Диде Драгба. Еще раз, давайте посмотрим. Вот, вот так завершалась эта атака. Но э, был ли смысл пасовать на Лавесси? Элегантно перехватил мяч. Это Вальтер Гаргано. Удар поворотом. И переводит вновь мяч через перекладину Пинто. Великолепную прыгучесть демонстрирует вратарь Барселоны и сборной мастеров. Но вот сейчас, видимо, он не коснулся, все-таки мяча. Хотя прыжок был впечатляющим, углового арбитра не назначил. Айкеверки <реку> El Jenshua, donde supuestamente va a jugar Drogba está allí en la mira ¿eh? gran pase de Messi, centro para Drogba gol de Didi Drogba el de ayer, el de hoy y el de siempre el marfileño Drogba concreta el cuarto gol otra vez Messi rompiendo Masterov, Drogba велicolепная передачa Диего Меритова выскакивал один на один с Сочо. Я не знаю, был ли там офсайт. Опять же, нам арбитра на линии не показывали в момент передачи. Ну вот сейчас посмотрим. Да, судья все-таки поднимал флажок и фиксировал положение вне игры. Несколько сразу возможностей у него было. Ну вот сейчас можно забивать. И в стиле Месси. Нане исполнял удар вот примерно... Таким же ударом, по такой же траектории С левой ноги, подкрутив мяч В правый от голкипера угол Забивал Леонель Месси Самый первый мяч в этом матче Не точно. Суарес сам идет вперед Здорово обыграл троих Удар поворотом, гол! Самый красивый гол А в сегодняшнем матче забивает Уругвает Слуис Суарес И сокращает разрыв в счете 3-4 3-4 пока по-прежнему лидируют Мастера, но вот звезды забили очень красивый гол усилиями Суарес еще раз давайте посмотрим вот он получил мяч одного другого обходит третий не успевает ему мешать пробить и Суарес идет халёвская и точно под перекладину как Тегли буквально обошел защитников вот видите в частности Мартино Демичелли издевается. салил арко Мачерано сальва и ставал ларко Uy, la regaló Mascherano Nene, Cavani Tapó el arquero, rebote, gol Otra vez Luisito Que estaba la pesca 4 a 4 el partido ahora No funcionó el chip de Barcelona Entre Mascherano y Pinto Quedó descolocado Se la dio a contrapierna Maschia Pinto que sale aquí Примерно И депо села, ставольный Но се параду. От своей штрафной начинают атаку красная. Там был Суарес. А теперь уже длинный перевод на Эдинсона. Кавани. Кавани на линии штрафной. Кавани. Кавани. Удар! Мяч, казалось, в девятку летит, но все-таки в створ Кавани не попал. Эль Матадор Ну, так было на протяжении многих десятилетий. Удар поворотом. Здорово играет Пинто в ближний угол был мяч направлен и голкипер команды мастеров отразил этот удар Месси Леонель Месси с мячом под левый у него мяч передачу отдавать не рискнул Лавеси, удар из-за пределов штрафной под перекладину мяч летел и блеснул реакцией Ачоа Чисто визуально может показаться, что у некий лишний вес присутствует, но на самом деле вратарь очень подвижный, очень прыгучий. Большой талант, американский комментатор. Вот этот гол головой забитый стал уже 20-м, проведенным со второго этажа в ходе Евро-2012. 20 мячей забито головой. А здесь удар ногой. Нене у мяча будет бить с левой ноги. Удар Нене в красивом броске пинто мяч отражает. Стенка здесь еще и развалилась. Как раз в момент удара к мячу уже не мог. Там защитник все контролировал. Великолепная техника. Ну и в том числе техника отбора. Не было нарушения правил против Нене. А вот так вот Джангировал мячом Нене. Зива Кабанни. Хамес Родригес, финалменте. 5-4. Гана Лос Роцкласс. Анота, и коломбийский Хамес Родригес. Асвальдо, Лидесмо, Тиагу Мотто. За последние месяцы вот, все они успели примерить футболку сборной Италии, так называемая Ориунги, а снова Итальянская федерация футбола и руководство национальной сборной возвращают моду, которая uh, царила в Китае. Насиба Хамес, Кавани, Кавани, И гол Кавани. Итако Пинто Демичелис. Нене Голазо де Ненего. Ходи и лотини. 6-4. Ган на и вася э, вася гол. Кому ла леванту. Классный розыгрыш мяча. Удар по воротам, Как здорово играет Ачо. Какая реакция. Асвальдо с мячом. Будет еще один удар. Да, и снова Ачо. Здорово. Удар еще один рядом со штангой. Мяч летит. Ну, настоящий расстрел ворот. Ачо сейчас был uh, в исполнении мастеров но их мастерства не хватило для того чтобы соорудить гол вот вы посмотрите как здорово хороший обыгрыш удар по воротам и после рикошета от ноги жуана мяч проходит мимо ворот рандон наносил удар Дани Альвес, и центро месси анте juan месси леди на ростро а juan месси Para descontar. 6 a 5. A tiro de empate le queda. El final al equipo de Messi. Messi de taco. Uf. Dani Alves. Se viene el empate. Lo hará Messi. Allí va Messi. Golazo. Gol. De Lionel Messi. Estupendo, nuevamente. Empata el partido. 6 a 6. En toda su dimensión y en su zona además. En la zona en la que puede enganchar hacia el medio, como hace hacer pasar del largo a contrapierna al defensor. Y ubicarla en el ángulo. Ochoa lo sabía. No se ha hecho un ataque. Pas trafnudo de Asvaldo Nada se Messi. No. No se ha dado a Sleotomach. Vivilus pustick Diego Pérez красивейший эпизод еще один и э, то что мяч не попал в сетку может быть даже еще более добавило красоты этому моменту потому что великолепно сыграл на линии собственных ворот где-то падение в штрафной площади и что там показывает судья Ну пока нам повтор предыдущие атаки мастеров показывают э, месси на барри матар кавани кавани гол Гол Дединсон Кавани. 7-6. Ганналос Редс. И тирека появляется Месси, чтобы иголарло. Нигну пакто приватно между этими двумя. Гамшик приближается к штрафной, но пас не ему, а Леонелю Месси. Артега падает в штрафной площади, но и ответный пенальти назначает судья Луис Суарес. Э, сейчас сделал все, чтобы его команда... А была наказана 11 метровым Суарес откровенно, совершенно по медвежьи обнял Ортегу и завалил его на газон. Вот еще раз посмотрите. Аррематар, буррито Ортега. Ортега. Гол. Дол. Дол. Дол. Дол. Дол. Дол. Дол. Дол. Дол. Дол. Дол.